В наше время искусство достигло новых высот. Творцы стали все чаще брать публику своей неординарностью. Вход идет все ⁇ металл, пластик, подручные материалы. В сегодняшнем выпуске я покажу и докажу тебе, что в процессе сотворения искусства вовсе не обязательно использовать дорогие и редкие материалы, которые нехило бьют по кошельку. Уверен, такой способ тебе точно понравится, и обязательно смотри видео до конца, там у нас конкурс на 500 рублей. Но ну а на проводе, как обычно, Антон, и я перехожу к своему топу. Готов поспорить, что почти каждый из вас смотрел мультик или фильм, читал комикс или же книгу, играл в игры и хоть раз слышал об этом удивительном персонаже. Представляю к вниманию Питер Паркер, он же «Человек-паук» появляющийся в комиксах корпорации Marvel. Именно он относится к списку самых известных супергероев и является излюбленным персонажем многих детей, подростков и даже взрослых. Его костюм трудно спутать с другими. Ярко-красный окрас в сочетании с паучей сеткой всегда дает о себе знать. Раз уж паук так сильно прижился, хочу показать вам его фигуру, сделанную из спичек. В процессе создания такой модели придется нехило запастись терпением, ведь количество спичек здесь явно немалое. Зато на выходе можно получить крутой у для своей комнаты эту голову будет не стыдно использовать в качестве подарка ведь она и правда выглядит потрясно любишь разбавить жаркую летнюю погоду холодным напитком мохито с трубочкой на шезлонг я тебе, конечно не принесу но могу удивить бутылкой пепси колы сделаны из спичек если смотреть издали то так сразу и не поймешь что она вовсе не настоящая ведь каждый элемент напитка продуман до мельчайших деталей и полностью соответствует оригинальным цветам что ж, это довольно странный и прикольный способ декорации, который может служить и для приколов над гостями. Сомневаюсь, что кто-нибудь из них может догадаться, что вы станете использовать бутылку Пепси для украшения дома. Устал от однообразных подарков? И думаешь, как удивить свою вторую половинку родителей или же друзей чем-то оригинальным, что нельзя купить в обычном магазине? Тогда ты обратился по адресу, ведь у меня есть то, что нужно. Это огромное сердце, сделанное при помощи самых обычных спичек. Это очень кропотливая работа, которая точно не оставит никого равнодушным. Ведь только представьте, каких трудов она стоит. Уверен, что такое сердце будет куда более ценным, нежели сотни уже готовых открыток, конфет и цветов. Обязательно возьми себя на заметку». Не знаю, как вы, а я очень люблю пирамиды. Они простые по своей форме и очень интересные внутри. Вы только представьте, что в одной только пирамиде кроется тайна многих столетий. А еще больше удивляет то, что они были сделаны без помощи каких-либо новейших технологий и вручную, самыми обычными людьми. Поэтому хочу вам показать ее огромную спичечную копию. Для того, чтобы придать пирамиде некой тайны, можно поместить внутри что-то важное и оставить так на несколько лет. Ну или же сделать еще две, чтобы дополнить коллекцию пирамид, Трех фараонов и оставить у себя в комнате как что-то памятное а что вы думаете о таком варианте декора также расскажите в комментариях о том какая у вас ассоциация с пирамидами будет очень интересно почитать такой макет уже будет стоить вам намного больше времени ресурсов и безусловно сил но я абсолютно уверен что итоговый результат полностью оправдывает затраты и ожидания это уменьшенная модель корабля который можно даже пустить по воде Насколько он окажется выносливым, неизвестно, но с тем, что он невероятно красивый и необычный, трудно поспорить. Для того, чтобы довести его до совершенства, можно дополнительно использовать всякие украшения, например, парус, штурвал или же различные фигуры и морские приспособления. Ну что, капитан Джек Воробей, как тебе такая замена жемчужине? Ну а перед тем, как продолжить просмотр, обязательно проверь, поставил ли ты лайк. Всего за один клик мыши ты можешь поддержать канал и мое творчество. Все-все, не буду больше задерживать, продолжаем смотреть. А я и не знал, что спички настолько разнообразная вещь. С их помощью можно даже построить макет дома своей мечты. Не знаю, как вы себе представляете свой идеал, но спешу показать вот эту простую и в то же время уютную модель. Этот домик очень напоминает те, которые находятся в деревне. В нем так и хочется укрыться от городской суеты и... Ой, что-то я совсем замечтался. В общем, автору за такую идею однозначный респект. Дом вышел и правда крутым. Он держится на нескольких столбах, а высокая лестница ведет ко второму этажу, где собственно и располагается вход внутрь. При наличии фантазии его можно еще и оригинально украсить. Думаю, вы точно придумаете, что с ним сделать». Вау, а эта подлодка совсем каких-то недетских размеров. Она действительно огромная. Страшно представить, где найти столько спичек и сколько уйдет времени на создание. Но это лишь еще сильнее подогревает интерес бросить вызов и повторить ее самому. По своему внешнему виду, лодка полностью соответствует настоящей модели. Все детали четко выделяются на общем фоне, отчего даже несмотря на достаточно простую форму, фигура не кажется такой обычной. Ну и конечно, как же не использовать спички для создания какой-нибудь пушки? Поэтому она и есть в моем выпуске. У нее очень детализированные колеса, которые, собственно, и придают особого шарма. Думаю, что знаток в этом деле или же фанат игр точно обрадовался бы такой модели, а уж тем более той, которая сделана своими руками. Если же вам не будет жалко своего времени, то ее можно даже поджечь и посмотреть за горением спичек. Наверняка кто-то из вас тоже любил кидать много спичек в одно место и поджигать их. Это давало определенный вау-эффект от большого количества вспышек. Но что если заняться этим делом более продуманно и изготовить специальный рисунок, по которому будут расставлены те самые спички? Так, например, может получиться такой вот пистолет. Поджигая его, это будет смотреться еще более завораживающе, поскольку это как ни крути пистолет, и он горит, создается впечатление, что ты смотришь какую-то картинку или что-то вроде того. Да и само пламя будет красиво сверкать. Почему бы не подарить такую вещь любителю шутеров или обычного оружия? Как по мне, так на любом празднике это может выглядеть более более чем эффектно но иногда можно и подзаморочиться изготовив фигурку поинтереснее что вы скажете насчет такого вот гомера? Кто не узнал его, это один из главных героев мультсериала «Симпсоны». Уверен, что большинству из вас этот мульт пришелся по душе, от отчего подобная конструкция вызвала бы еще больше приятных эмоций. Чтобы сделать его подходящего цвета, достаточно лишь использовать баллончик с подходящей краской. В целом эта штука выглядит очень даже интересно, ее можно использовать в качестве необычного подарка любителю мультиков или как обычную развлекалку. Кто-то сооружает подобные конструкции с целью поджечь и насладиться пламенем. Другие же больше любят эстетичный вид подобных штучек. Так, например, такой вот самолет не только круто выглядит, но имеет крутящийся пропеллер. Ты сможешь придать этому самолету понравившийся окрас и оставить где-нибудь на видном месте. Уверен, любой из твоих гостей, несомненно, оценит эту игрушку. Если же ты захочешь подарить это чудо кому-то из близких, то тоже не стоит сомневаться. Такой подарок гарантированно завоюет сердечко этого человека и будет еще долго украшать его полку либо стол. Главное, будь аккуратен при перевозке этого самолета. Согласитесь, не всегда хочется приносить домой настоящую елку. Во-первых, она постоянно будет осыпаться, оставляя за собой много всего. Во-вторых, елки стоят немало, из-за чего может не получиться ее приобрести. Да и вообще, нужно же еще и место под нее найти, а настоящие елки редко продаются миниатюрными и компактными. Если какой-то из этих пунктов тебя всегда останавливал от покупки настоящей елки, то на помощь тебе придет такая вот модель из спичек. Если, конечно же, у тебя хватит терпения и аккуратности ее собрать. В случае, если тебе все-таки удастся собрать ее целиком, ты точно испытаешь непередаваемые ощущения. Что ты, что любые твои гости никак не будут грустить от нехватки настоящей елочки. Все будут рады этой, сделанной из спичек не меньше. Да и под конец нового года ее можно будет не убирать из дома, а просто сжечь. Ну разве не круто? Любишь военную тематику? Тогда ты наверняка оценишь следующую игрушку. Это танк, сделанный из спичек. Самое крутое то, что это не простая игрушка, которая берет своим внешним видом, а то, что она способна даже стрелять горящими спичками. Круто, скажи! У такого танка даже крутится башня. на самом деле можно не торопиться сжигать эту игрушку, любому аккуратному само собой ребенку было бы интересно с ним поиграть, под присмотром родителей можно даже пострелять горящими снарядами, а если вдруг это чудо надоест, можно посмотреть как красиво оно будет гореть, ну а я же посоветую просто поставить его где-нибудь на полочку. Вы когда-нибудь задумывались, есть ли спички, побольше привычных всем нам? Ведь иногда бывает довольно неудобно подлазить с разных углов и поджигать сразу несколько точек, куда проще было бы поджечь один раз, но основательно. Стоп, погодите. У меня есть решение. Вы только посмотрите, какие это огромные спички. Ими уж точно можно будет поджечь площадь побольше. Если же такого случая не выдастся, то будет здорово просто оставить их где-нибудь на видном месте. Вроде очень даже ничего выглядит. А если вдруг захочется шоу, то будет достаточно поджечь лишь одну такую спичку. Они очень необычно горят, и это будет как минимум интересно». Если тебе все-таки больше по душе внешний вид фигурки, а не процесс ее поджога, то можешь попробовать собрать такой вот комбайн. Выглядит он действительно потрясающе. По одному внешнему виду можно представить, сколько усилий к нему было приложено. Уверен, на любой даче этот комбайн найдет себе место и будет много времени ее украшать. А если у тебя дома есть какое-то место, которое по своему стилю не отказалось бы от такой игрушки, будет еще круче. Почему бы не пособирать такой на досуге и потом не любоваться им каждый день? Все мы помним ту самую машину из рекламы Coca-Cola, которая везла тот самый напиток. Потратив примерно 70 тысяч спичек, у тебя получится повторить этот самый грузовик, в уменьшенном виде, само собой. Круто то, что подобная фура может ехать на собственных колесах. То есть тебе даже удастся поиграть с этой легендарной машиной. Любой ребенок будет в восторге от увиденного. Да что там ребенок, даже взрослый. Потратить придется, само собой, немало сил. Но, поверь, результат того однозначно стоит. Не у всех есть время на сборку очень трудоемких и затратных игрушек. В таком случае вам можно попробовать собрать такого вот робота. Сборка займет не так много времени, как та же фура с колой, да и эффект от сборки будет крутым. Выглядит робот очень даже интересно. Каждый ребенок, кому нравится эта тематика, захотел бы с ним поиграть. Если захочется, то можно даже поджечь его, наблюдая за красивым пламенем. Но вообще лучше было бы разукрасить его по своему вкусу и поставить на видное место. Так, может быть, он воодушевит вас на что-то большее.